Григорий Остр, «Неопределившимся». «Если вы еще не твердо в жизни выбрали дорогу и не знаете, с чего бы трудовой свой путь начать, бейте лампочки в подъездах, люди скажут вам спасибо, вы поможете народу электричество беречь».